Всем привет, с вами Илья. И сегодня я затрону такую тему, как дальнейшее развитие канала. Дело в том, что в последнее время у меня не так уж много свободного времени, как это странно бы не звучало, из-за того, что я готовлюсь к экзаменам, а точнее ГИА или ОГ. Думаю, многие меня поддержат. И поэтому я ищу себе партнера или же помощника для дальнейшего развития канала. На канале мы будем выкладывать видео разной тематики, от снятия игр до туториалов, Какими каким я буду выбирать критериям партнера. Вам должен быть не меньше 14 лет, у вас должен быть взрослый и приятный голос, у вас должен быть персональный компьютер, ноутбук а также микрофон вы должны быть в частом онлайне не ругаться матом и быть приятным собеседником также вы должны уметь редактировать видео и звук работать с такими программами как photoshop vegas unity 3d и так далее связаться со мной можно будет через личку вк через мобильный телефон Дополнительный мобильный телефон или же Skype. На этом, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.